Вы смотрите канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой по ведению бухгалтерского учета вашей организации или ИП, а также за услугой по обучению, работе в программе 1С «Бухгалтерия». Данное видео я хочу посвятить очень важной теме «Ответ на требования». Этой теме я хочу посвятить целый цикл видео, чтобы разобрать в каждом отдельном видео различные виды требований, которые поступают налогоплательщику. Ответ на требования – это одна из составляющих работы бухгалтера. Чтобы понять и проанализировать, что хочет налоговый орган от компании, надо обладать достаточно большим багажом знаний в бухгалтерском и налоговом учете – Поэтому я не советую начинающим бухгалтерам браться за работу с компанией, у которой большая история и огромное количество требований. Если вы своевременно и правильно не сможете ответить на требования, у компании или ИП просто заблокируют расчетный счет и могут быть списаны большие денежные суммы с расчетного счета, если таковые были указаны в требовании. Требования бывают совершенно разного содержания, поэтому в каждом новом видео я буду рассказывать про разные виды требований. Буду рассказывать только про самые популярные требования, наиболее часто встречающиеся. Чтобы увидеть требования, нужно перейти в отчеты, если у вас подключена Калуга Астрал к базе 1С Бухгалтерия 8.3, регламентированные и попасть в папку «Входящие». Здесь вы нажимаете по кнопке «Обновить», я этого сейчас делать не буду, и увидите новые требования. Обязательно нужно подтвердить прием данного требования в течение пяти рабочих дней. Давайте посмотрим последние требования, о котором я хотела бы рассказать подробнее. Соответственно, внимательно читайте текст требования и пытаетесь понять, в чем здесь дело. Я вам сразу покажу ключевую фразу данного требования. Вот она здесь. Я ее сейчас выделю, выделю мышкой. Просит дать пояс, То есть это требование о предоставлении пояснений. Требования о предоставлении пояснений, наверное, одни из самых распространенных. В данном случае налоговый орган просит пояснить, почему существуют расхождения налоговой базы НДС и 3НДФЛ. Данная налоговая база – это индивидуальный предприниматель. Соответственно, у индивидуального предпринимателя, налог, который работает на общей системе, налог на прибыль заменяется декларацией 3НДФЛ. Далее нужно проанализировать отчетность. Отчетность по НДС и по и декларацию 3 НДФЛ. Отчеты находятся в папке «Отчеты». И здесь мы видим все сданные отчеты. Если были какие-то корректировки, их также здесь очень хорошо видно, что корректировка номер один, например, по НДС, сдана 7 февраля. Далее нужно просуммировать суммы налоговой базы. Можете открыть сначала декларацию 3 НДФЛ, взять себе ручку, бумагу и выписать данные суммы. Первую сумму вы в левую, например, колоночку выписываете, остальные 4 суммы у вас будут в правой. Сумму налоговой базы 3 НДФЛ вы увидите в разделе 2, строка 0.10. Выписали данную сумму, закрываете эту декларацию и теперь начинаете с начала года. Открываете декларацию за первый квартал, потом за второй, за третий. В декларации по НДС эту сумму налоговой базы вы увидите в разделе 3, строка 010. Вот данная сумма. Итак, выписали себе 4 цифры по НДС. Далее просто складывайте их и сравниваете. Я это все проанализировала, и стало ясно, что требования э, выставлено обоснованно, и причина расхождения налоговой базы кроется в том, что декларация 3 НДФЛ, вот эта самая декларация, которая сейчас выделена, была сдана на основании э, первичной декларации э, НДС за четвертый квартал, потому что если взять сумму из первичной декларации и сравнить и сложить три других квартала, как раз сумма сходится по налоговой базе. Но так как была позже отправлена корректирующая декларация, и вот в этой корректирующей декларации, я посмотрела, была увеличена налоговая база. Соответственно, после этого необходимо отправить корректирующую декларацию 3 НДФЛ в Который также увеличить налоговую базу. Что я и сделала. Вы видите, что отправлена декларация 3 НДФЛ, корректировка номер один, в ней уже исправлена сумма, и сумма теперь сходится с налоговой базой по НДС. И обязательно перейдите в папку Входящие и дайте ответ на требования. Те требования, на которых даны ответы, здесь видны Синим подсвечен ответ. В ответе просто пишите текст «Отправили декларацию 3 НДФЛ, корректировка номер один от такого-то числа, в ней увеличена налоговая база, и она стала равна базе по НДС». Ну, такой какой-то простой текст э, своими словами, то есть нет никакого шаблона, просто своими словами пишите. «По данному виду требований все». Благодарю вас за внимание. Если информация была интересной и полезной, ставьте лайки. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео из цикла «Ответы на требования».